Итак, тема ролика. Куда инвестировать 1000 рублей? Эм, можно инвестировать тысячу рублей за год. Просто куда инвестировать 1000 рублей? Так, ролик называется. Всем привет, меня зовут Макс Риск. Сегодня расскажу, куда можно ложить. Первое, что мне на мысль. Вы, наверное, угадаете, да? Криптовалюту, конечно же, это будущее. Влаживайте. Насчет депозитов, это другая тема, облигации, это похоже на как и акции. Куда вложить 1000 рублей? Как я знаю, что в депозитах 1000 рублей нельзя вложить или можно. Пишите в, в комментариях и поправьте меня. Вот, куда же мне, куда же вам вложить? Куда же мне вложить? Куда я выложу? Я выложу, конечно же, криптовалюту. Облигации это, наверное, подороже, но выгодно. А, акции, депозиты это уже не то время. Это хранить деньги можно в банк, уезжать на официальный банк, чтобы было, если когда купит кризис, тогда все падет, рухнет. Да, остается только один банк, который вам нужен. У нас сейчас в Украине монобанк против привода 24. сражением Говорят, что Монобанки я много из привода 4 заходят по 8%, я включаю из них тоже. Почему так? Потому что банк это официальный банк в Украине. как ни крутим. Есть другие банки, которые сразу же соглашаются с другими компаниями, там, ну это понятно, другой Вот, ищите свой банк, вот можно также за депозиций, только там низкий, чем у Монобанки. Хранить, я в Монобанке сейчас. Сейчас она выстрелена. Когда стреляет банк, тогда можно акции, облигации у них купить. штук по штукам. Можете купить у них. В принципе, вам поможет, и вы заработаете. Видите, банк, банк сейчас растет. ну не факт, что он внутри. Долгость. Вот. Куда еще вложить? Хобби. Говорят, вложи себя и все. Купи тысячу гривен, что тысячу рублей на что хочешь и все. Так у тоже рабочий, но у вас капитал ниже становится, до нуля доход, в общем-то. И вы начинаете паниковать, и у вас теперь вырабатывается навык найти деньги. Это тоже полезно, если вы не можете его сами лопатой откопать. Вам тяжело руками подкопать. Поэтому вы берете 1000 гривен и берете теперь вы с лопатой. Типа то покупаете лопату, у вас уже новая гринь, у вас 1000 рублей вышла на лопату, вы покупаете с лопатой. Вам легче узнать. То есть у вас есть эм, навык, что делать менее денег, а паника, нужно думать. Может, конечно, чтобы с этого обойтись. Но если вы уже взрослый, то вы никак не обвинете эту систему, если вы несовершеннолетние. Не, ну можете как-то обвинуть? Я так пробовал. Если вы несовершеннолетние, когда я тоже был несовершеннолетний, то... Мне тактика рабочая, так мне денег не заработать я копейки зарабатывал ну вот, куда вложить деньги способный способ вот, также говорят инвестируйте в недвижимость это то, что у вас с вами будет долго время первого манера игрушки ну, наверное купи и потом продай о, отлично, деньги купи продай Создай сайт, создавай группу, вот смотри, что ты умеешь делать? Хобби, какой твой хобби, например, ты монтажер, э, ты маникюрш, я не куршам. И вы выкладываете фотографии в инстаграме, хэштег там, писание, название канала, фотографии по аватаркам, в общем, все заполняете, но прежде чем это заполняете, ищите конкурентов. Сейчас вы заполните хотя опять. Как я их искал? Я записывал ролики. Я видеоблогер, я записываю ролики. И нахожу конкурентов. Тем самым я записываю, что они записывают. Почему бы и нет. Возможно, я больше расскажу. Я немножко я, я дополняю. Мало может рассказывать, бывает больше рассказываю. И я дополняю, что самое главное. Работает тактика. Ведь я больше знаю. <з 400> Наверное. Напиши в комментариях. В комментариях украинская. Я знаком просто ролик, сегодня была ожив... подожди, да, сегодня был ожив ролик украинский просто привыкший. На английском еще не провык. Hello, money, smax, риск, let's go, to money, and number. ну пока.